Хорошо, выше э, пошкале тонов есть такое, такая эмоция, которая называется «сильный интерес» «интерес-путерник». Если мы посмотрим в словаре, что значит «интерес», то это исходящая волна, да, которая направлена вовне человека. Да? То есть мы куда-то направляем внимание, да? Вот направленное что-то. Вот это интерес, да? А сильное, это прямо с большим усилием, такое мощное, да? Да? Вот. Сильный интерес, ну, я очень вижу, очень часто вижу сотрудников, которые э, приходят э, ну, первый день на работу. А здесь как? А тут как? А можно это попробовать? А давай это? А можно это? А как? А это какого цвета? А тут как, а там как? А здесь как? Вот это сильный интерес. Ну, может это социальная маска, кстати, потому что если человек, э, это у него социальная маска, то он через недельку-другую сбросит ее, он не сможет так долго, постоянно интересоваться всем. А если это он в настоящее хроническое состояние, то он, вот, держитесь, он вам даст, вас достанет. Этот всем интересуется. Он читает книги, он интересуется, он узнает, ему вау, как все интересно. Детей видели маленьких? Да, да. Показываешь ему игрушку? Да, да, да, да, да, да, именно так. У меня сейчас есть дочка, она очень маленькая, ей 10 месяцев, да, я ее так меряю пока, еще так не меряем, да, она вот такая, вот, ей 10 месяцев. И вот она на все в этом мире смотрит, а, нифига себе, купила игрушку, вот когда, у вас нет детей, нет? Нет, ну ладно, будут, увидите, смотрит, вау, какая, какой фломал. А, Дай попробую. Ну тоже, это, это что же интерес? Это, да. То есть попробовать это тоже же интерес, правильно? То есть он хочет как-то да. почувствовать, да, почувствовать это, это то, что. И что он может почувствовать? Вкус, но пощупать еще как-то. Вот так вот могут. Понятно? Фотографии? На Серёжа, а что, она что увидела в компьютере? Вот, вот, вот, вот. У меня были мужики на обучение, человек 30, директора заправок. Там одни мужики, знаете. Как. Одна женщина, по-моему, была, но в основном мужики одни. И вот когда я им показал эту фотографию, ну, у меня был большой монитор тут, вот, ну не тут, но у нас зал чуть побольше было. Я им показал прямо на большом мониторе эту фотографию, он говорит, а что она там посмотрела? На что она там смотрит? Такой же вопрос у них возник. Ну ладно. Это что же тоже интерес. Правильно? Это же тебе интересно, что она ко мне делает. Это тоже сильный интерес. Только с твоей стороны. Молодец. Понятно тут? Угу. Выше? Да.